здравствуйте друзья и подписчики моего канала с вами михаил прошуин и сегодня я прочитал такую новость что можно настроить информационный telegram бот в бирже coin galaxy так давайте мы с вами сейчас попробуем настроить этого бота пройдем по всем вкладочкам. итак давайте посмотрим что тут надо сделать тут написано вы найдете их Пройдя во вкладку профиль, а затем в настройках безопасности. Это нам надо пройти с вами на биржу Coin Galaxy. Итак, сейчас я перехожу на биржу Coin Galaxy. Закрываю это. Перехожу на биржу. Мы находимся с вами сейчас на бирже Coin Galaxy. Так, нам, на, так нам надо перейти в профиль переходим. Потом надо перейти в настройки безопасности. Переходим. Далее, я так понимаю, нам надо опуститься ниже и вот здесь взять, где взять Telegram ID, ID и правила безопасности. Нажимаем, посмотрим. Сейчас почитаем правила. Вот здесь у нас написаны правила. Перейдите по ссылке на страницу телеграм-бота биржи Коангалакси. Ага. Нам, значит, с вами надо перейти по этой ссылке. В диалоге с ботом нажмите на кнопку старт внизу экрана и напишите или напишите старт. Ответом на первое же сообщение бот вам сообщит ваш ID. введите ваш д. Только цифры без пробелов поле «Телеграм» в поле Telegram настройках сайта биржи и нажмите на кнопку Сохранить. Бот пришлет вам код подтверждения, который нужно будет также скопировать и ввести поле. Код подтверждения на сайте биржи. Так, здесь у нас все показано. Ага, давайте сейчас попробуем проделать все это. Итак, я перехожу по ссылке. Попадаем на страничку бота открыть приложение. Нажимаем сюда. Нас перекидывают. Здесь нам надо запустить бота. Запускаем. Он нам выдает код. Вот этот код мы должны с вами сейчас копировать. Копируем. Копировать. Переходим обратно на биржу coin galaxy. так здесь нам нужно вставить этот код вот в это окошечко вставляем я так понимаю нажимаем кнопку сохранить вы изменили настройки телеграмма оповещения код ага, вот какой-то код прислал сейчас мы посмотрим что это за код Угу. Вот этот код копируем. И заходим снова на биржу Coin Galaxy. И этот код мы должны вставить вот сюда. Вставляем с вами. И подтвердить нажимаем. Настройки успешно сохранены. Ну вот и все. Больше, по-моему, ничего не надо делать. А на этом у меня все. С вами был Михаил Прошуин. Понравилось видео ставьте лайки. Не понравилось ставьте дизлайки.